снова друзья здравствуйте очень рад что зашли ко мне на мой канал и сегодня у меня будет такое э, необычное видео скажем дело в том что э, раньше лет там 5 7 назад я выпускал э, видео э, ролики для себя которые в принципе делали мой день лучший э, настраивали мое сознание э, желание мысли мои на позитивный настрой и Вскоре я потом узнаю, что тем, чем я иногда занимался, называлось аффирмацией, вроде, да? А сейчас я вот зашел в интернет, набрал, что же такое аффирмации, и нашел такой вот, в принципе, не стал я много читать об этом. Дело в том, что я это делал все на подсознательном уровне, и... Моё, вот эта внутренняя Моя внутренняя энергия, она подсказывала мне, что и как делать. Я прислушивался к себе, к своему сердцу и создавал а, разные видео. И вот давайте почитаем, что такое аффирмации, мантры, подсознание и внушение. А слово аффирмация имеет латинское происхождение и переводится как утверждение, подтверждение. Оно подразумевает краткую фразу, содержащую позитивное утверждение, многократное повторение которого в течение дня настраивает человека на соответствующий лад, улучшая ему настроение, вселяя в него уверенность в себе, веру в свои силы и в конечном итоге помогает ему добиться желаемого результата. А, говорят, что как день начнешь, так его и закончишь. И вряд ли он сложится удачно, если едва проснувшись мы будем грузить себя негативными утверждениями подкрепленными прошлыми и неудачами, или вспоминать, что же плохого случилось вчера и может случиться сегодня. А, друзья, что хочу сказать. Дело в том, что как будет дальней... в дальнейшем видео, скажем, не все сложилось, как оно есть, какие слова, в принципе, будут указаны в данном видео, но тем не менее, на сегодняшний момент я себя чувствую счастливым, здоровым человеком, которому хотелось бы жить вечно в этой жизни Мне, в принципе, все устраивает Я рад цветам, друзьям, небу, солнцу, птицам И все остальное остальным Что есть на этом свете, и мне кажется, это, это действительно есть рай Я, может быть, соглашусь с другими людьми Потому что, возможно, они думают это по-другому ну как говорят, что у каждого мира он свой А вот мой мир, он Вот такой каким сейчас я его сказал и поэтому э, желаю вам приятного просмотра опять же данное видео это мое видео не принимайте его может близко к сердцу себе но тем не менее мне хотелось бы дать вам также силы здоровья удачи богатства всего то что, чего вам не хватает а я думаю что мы давайте отправимся смотреть Данное видео вам помогло Каждый взял для себя все то что хотел Подписывайтесь на канал Ставьте лайк А мы увидимся в следующем видео Пока